Приветствую вас зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение StarCraft 2 компании Heart of the Swarm. сегодня у нас предстоит уже проходить <coughs> дальше миссии, ну мы кстати возвращаемся на планету Чар до этого мы здесь повоевали и уже как видите крепость генерала, я уже забыл как его зовут мы ее, короче, разрушили, и теперь отправляемся на следующую планету. Перед этим можно поговорить. Чар снова наш. Врагам стоит нас бояться. Нам еще многое нужно сделать. Нас много, мы бесстрашны, и мы развиваемся. Наша миссия на Чаре закончена. Скоро я решу, куда мы направимся дальше. Так, Загара, что нам скажет? так сильно теперь я могу представлять угрозу для тебя возможно когда-нибудь ты будешь управлять роем если ты считаешь что способна на это уже сейчас то вперед но следующий бой между нами будет смертельным все или ничего я буду слушать тебе и учиться у тебя и, возможно, когда-нибудь я возглавлю, Рой, но не сейчас. Ты поняла мой урок. Да, моя королева, ты научила меня видению. Рой силен, но лидеру нужна не только сила. Я победила Ворфилда не потому, что была сильнее или зергов было больше. Просто у меня есть видение, а у него нет. Я запомню это, моя королева. Умение видеть, да? То есть надо было всего лишь на все поговорить с загарой, чтобы мы получили достижение великолепное. Ой, новое задание по эволюции. Ну, давайте сначала с Абатуром Когда поговорим. я была прежней. Я давала тебе людей для экспериментов. Да, очень плохие. Примитивная структура. Минимальная способность к адаптации. Ты знаешь, что я сама была тираном. Высокий псионный потенциал преодолело врожденные пороки. Очень редкий случай. Мы никогда больше не будем проводить эксперименты над людьми. Рад это слышать. Хм. Так, и кого мы в этот раз будем? Готов к улучшению. Найдено угу. существо с сильной эссенцией. Хорошо подходит для гиблингов. Победить существо... Ассимилировать эссенцию, вывести новый подвид. Так, дроблинг. Живая бомба при, раз... при взрыве распадается на две меньшие боевые единицы, которые продолжат атаку. Ну, в смысле, атака тоже будет взрываться или что? Так, охотник. Живая бомба может перепрыгнуть через выступы, в прыжке нападать на противника. Но не знаю, на самом-то деле я гиблингов, как я уже ранее упоминал, не сильно люблю, по той причине, что я ими управлять крайне фигово умею. Они у меня атакуют всякие ненужные цели, которые, ну, маловажные. А важные цели у меня остаются без внимания. Так что я сейчас, не знаю, даже думаю, выберу то, что... Ну, просто мне понравится. Эх, как же меня бесит, заходят люди всякие, вот Сука. Заходят люди, которых просто приходится заходить и банить. То есть на это время тратить. Планета Мелит. На поверхности <как> присутствует уникальная форма жизни. Митаскоробей. Примечательный эволюционный механизм выживания. Децентрализованная нервная система, умирая, распадается на два меньших организма. Нужно ассимилировать эссенцию метаскорабия до того, как протасы узнают, что мы здесь. Ну, no голод. где я так долго пропадал ну, вообще нигде не пропадал вроде как видео на канале всегда выходили поэтому не знаю я никогда нигде не пропадал все было прекрасно видео выходили я как бы активно себя вел так что не знаю почему ты думаешь что я где-то пропадал <смех> Познакомим с нашими новыми друзьями. Ну, поглядим, на что способны данные гиблинги. <смех> как выглядит их преимущество. Moment, Малый гиблин. То, -то, То, -то, То, То есть это по сути тот же самый гиблинг. Тот же самый, просто немножко получается меньше наносит урону, да, и меньше хпшек, соответственно. Больше Новое подкрепление. Стримы я никогда не записывал, потому что просто навсего людей очень мало, активности очень мало, соответственно, профита тоже очень мало. Так что я поэтому к стримам относился весьма, ну, так вот, радикально. Я сейчас, в принципе, к ним отношусь так же, просто сейчас появилось время у меня записывать стримы, я как бы просто сам хочу записывать их. Не хочу рендерить ничего, не хочу там как-то это все выпускать, там что-то оформлять. Где странник вообще без понятия? Я с ним не общаюсь давно уже. Сгорают в лаве. Экстремальные <coughs> условия полезные. Задают верный курс эволюции. Хм. Спустя множество циклов происходит адаптация. Интересно. И какая же адаптация у тех, кто умирает в лаве? А -а. Запрыгивать на утёсы, чтобы спастись от лавы Какие умные, а как удобно. Успешные особи рассредоточенные. Нужно их найти Какие же умные эти гиблинги Боже мой Да вообще все эти Это существа умные. Поднимается. Оставайтесь на возвышенности. Так. Ладно, подождемся. Регулярные подъемы лавы. Нужно использовать возвышенности. У нас какое-то движение. Что происходит? Что происходит? Немножко вас там поубивало. Происходит. Так, а вы можете прыгать? Нет, к сожалению, на воздушные цели они не умеют прыгать. Но это было бы, кстати, очень полезно. Ну, жаль, жаль. Так, успеем ли мы дойти до следующего утеса? Да, успеваем. Хорошо. Что он сказал, так нечестно? Классно. Ресурсы. Вижу. Давай опробуем наших гиблингов. Главный вход хорошо укреплен. Гиблинги не прорвутся. База встроена в ландшафт. Наши гиблинги могут забраться наверх и атаковать. У меня дела хорошо. Вот нашел свободную минуту, чтобы поиграть второй старик. Так, что там, надо обойти их, значит. Давайте сюда. Обходим с тыл. Да, жаль, что разработчики вот не ввели все эти нововведения, как бы сказать, в компании, которые есть. Всякие там гиблинги, дроплинги, чтобы можно было именно улучшать их в таком ключе. Тогда бы сетевая игра была бы гораздо активнее. Так, ну что, возьмем дроплинга или, э, как его, охотника. Ну, охотник мне, кстати, очень понравился. Перепрыгивать через препятствия, можешь преодолевать уступы. Напрыгивать на цели с, с далекого расстояния, да, тоже это очень прикольно. Но в то же время дроплинг тоже ничего. И минус дроплинга то, что им надо именно докатываться до противника, а потом только уже начинать драку. Ну давайте, наверное, все-таки Охотника возьму, потому что как бы большое преимущество то, что он может перепрыгивать через большое расстояние на противника нападать. Новый у меня уже такие зерги, эти как его, Зергинги есть, которые могут прыгать через уступ. То есть у меня скоро пол-армии такая будет, которая будет прыгать просто через уступы, через всякие препятствия, нападать на противника неожиданно. Ну что, давайте перелетываем, перелетаем на другую планету, потому что эта планета все уже нами захвачена. Ну что, перелетаем. Тут у нас будет два новых. Юнита, это Роевик и Муталиск. Интересно, когда мы до Ультри дойдем? <как> <как> ну так, в принципе, все нормально пока. Как видите на канале, периодически выходит Согун. Вот сейчас я еще стал записывать Старкрафт 2. Сюда. Меня привело желание увидеть, как умрет Менгск, а Зерги помогут мне уничтожить Кархал. Ты должна дать Зерусу изменить себя. Приближается великая битва, и у тебя осталось мало времени. Я ничего никому не должна. Твои пророчества не для меня. Но ты сделаешь все, чтобы отомстить. Все. Этого достаточно. Мы шесть сюда, побежал. Я смотрю на Зеру с глазами моих надзирателей. Изначально зерги невероятные. Кажется, они не стареют. Все живые существа стареют, даже зерги. Но они поглощают чужую эссенцию, постоянно эволюционируют. И не умирают. Если только их не убьют другие изначальные зерги. Верно. Самые опытные охотники среди них должны быть невероятно старыми. И невероятно опасными. Так, сейчас я секунду кое-что сделаю. Прошу прощения <coughs> за паузу. Пока можете вопросы задавать, если таковые у вас имеются. Так. Ну, так вроде все нормально, насколько я вижу. Так-то все нормально. Ну ладно, хорошо. Возвращаемся в игру. Загары что скажете? отсюда? Да. Впервые зерги появились здесь. Слишком мягкие условия. На намного лучше. Не спеши. Возможно, Зерус намного опаснее, чем любая другая планета. Хм, наверное, так оно и есть. Почему ты помогаешь мне? Ты должен ненавидеть меня больше всех. Зелнага желают, чтобы ты вновь возглавила Рой. Ты знаешь, я не верю в твои пророчества. <coughs> Неважно, веришь ты или нет. Я служу высшей цели. И заработал ненависть Ротасов. Избавь меня от этих жалостливых речей, Зератул. Каждый сам делает свой выбор. Я смирился с этим. И когда наши дела будут закончены, я вернусь к своему народу и предстану перед судом. Все мы однажды ответим за свои дела. Думаю, твой час почти настал. Так... Эрвин пишет: Планирую ли я возвращение к обзорам модов на Warband? Ну, я не знаю, на самом деле, у меня сейчас совсем другие интересы. Я уже как-то к Mountain Blade очень охладел. Потому что Mountain Blade мне очень сильно поднадоел с тех времен, когда я записывал много видео по нему. Ну, это то есть обзоры. И вообще, я недавно заходил в него во время стрима, вообще что-то мне не интересен совсем Mountain Blade. Ну, просто навсего интерес к нему и сам себе исчерпал. В принципе, конечно, могу я записывать, но какой смысл? Потому что сейчас уже, когда выйдет Баннерлорд, ну хотя, если он выйдет, конечно, еще неизвестно, но я думаю, что наконец-таки разработчики его выпустят. Соответственно, просто оригинал сам себя потеряет смысл в него играть, и все начнут переходить на Баннерлорд. Ну так что не знаю. Они собираются в отряды, готовясь уничтожить нас. Так что навряд ли, наверное, я буду записывать обзоры, если только не выйдет баннер Лорд. Вот На нем, конечно, можно было бы записать. Даже сложности я сейчас, кстати, выставлю эксперт. Хотя нет, давайте все-таки ветеран. Я просто боюсь, кстати, эксперт, потому что, возможно, проиграю, а это будет не очень классно. Я чувствую здесь присутствие чужого сознания. Оно спит? Древний. Изначальный зерг, заставший создание сверхразума. Ты хочешь, чтобы я пробудила его, верно? Если ты хочешь получить силу Зеруса, тебе понадобится помощь древнего. Моя королева. Рядом собираются враждебные изначальные зерги. Они намерены атаковать нас. Они хотят остановить тебя, не дать поговорить с древним. Что ты будешь делать? То, чего мои враги больше всего боятся. Как всегда. Ты встала на верный путь и больше не нуждаешься в моих указаниях. Мы больше не увидимся. Экишки. Так, в чем? Сейчас соль будет отбиваться от злобных изначальных зергов или что-то другое сделать Рабочие слабые их легко убить ну конечно защищать нужно понятное дело значит это и есть древний чтобы пробудить волк, мы должны накормить его хм. ну на да, разину упасть Сколько так нужно убить этих а затем направить рабочих к трупам чтобы они собрали мясо Закончив добычу биомассы, рабочие отнесут ее к древнему. Зачем корриган красится, будучи зергом? Вы на моей территории! Мы поглотим вашу плоть! Тревога! Большая группа летающих изначальных зергов собирается напасть на улей! Ёбанрот! О. Поблизости собирается большая стая изначальных зергов. Они наверняка нападут на нас. Пусть попробуют. Так. Да, давайте-ка мы возвращаемся к игре, собственно говоря. Рой жаждет крови. Наша первая цель это стая иглобразов. Вперед. Ну пойдемте на атаку Надо уничтожить иглобразов. Вперед! Так, тут мясо, я так понял, или что это мне показывает? Посвечиваем. Нет, тут какого-то крабика подсветили. Он я его взял бы. Так, подожди-ка. Изначальных зергов. Сильный Подобраться ближе, впитать эссенцию, улучшить способности. Иди-ка подбери мяску. Рабочий может добыть биомассу глобраза, но это медленный процесс, и в ходе его рабочий будет уязвим. Как так? Нужно я только что, его на я... я только что видел, как э, рабочий Вы подбирал вот эту, вот это мясо буквально за секунду. Говорил именно об этом. Так, давайте-ка мы создадим еще парочку надзирателей и рабочих. Я тебя. Я иду. Так, что тут у нас? Какие-то зерги изначальные. У нас мало так, тут у нас рейвики, я смотрю. Убиваем рейвиков. Давайте уйдем отсюда, по-моему, там есть вторая база, как вижу. Надо бы эту базу захватить, чтобы можно было больше войск создавать, соответственно. Ну как сказать гражданская война? На самом деле нет, я так понимаю, эта планета она сама по себе живет. Значит, нужно найти других иглобразов. Да, я уже нашел. Да, так. Создаем еще рабочих, еще больше добываем. Ой-ой-ой, что-то там мне подсветили, а прям дофига. Мы если мы хотим завладеть этим мясом. <laughs> если мы хотим завладеть этим мясом, блин, так звучит как-то странно. Ну, я не знаю. Нам тут... нужно Звучит так, как будто мы там, не Рожечка. знаю, голодаем. Надо захватить это мясо. Это мой мир. Так, что это за чупакабра сюда пришел? Ну, Зарился, ну и насрать мне абсолютно. Им не так. вам там надо? Рабочего. Рабочий же рабочий у меня мясо добывает. Подверг... Блин... Вы должны его, Сукины, чтобы дети. Он смог мое мясо было, мое. Так, создадим, давайте-ка, еще один улей. Да, да, да, больше минералов. больше минералов. Я знаю. Опухоль можно расширить пока. Тебя никто не... Стая братка атакует нашего рабочего. Да заколебали вы атаковать моего рабочего? Он хочет просто мясо добыть. Он голодает. Голодающие зерги. Я Требуется мясо. Я иду. Так, слушайте, где эти засранцы? Давайте на дерево задницу. Вперёд! А, они типа смотались. Как знает, только убили моего пахнет. рабочего, сразу же убежали. Ну, умно, умно. ничего сказать. Так, идите, берите мясо. Конечно, я хочу, чтобы они кристаллы грызли. Мне это надо. Нам нужно Мне это очень нужно, чтобы они грызли мясо. Мы можем строить... Только на слизи. Да, я знаю. Так, опять приперлись изначально зерги. Убить их всех. <смех> Нельзя, чтобы она мясо. Оно не ей. Че, к чему? Ч че, че ему не нравится? Ой. Так, ч мне надо туда срочно отправиться, да? Брак не должен уничтожить 7. Семь... Воу! То есть он уничтожает эти туши. Так. Зерги пытаются уничтожить тушу Иглобраза. Рой крови. Ну давайте попробуем ему помешать Я это иду. сделать. Нет, не надо Иглобраза атаковать. Я любые с этим. Так, пошли, пошли, насрать абсолютно на этих чуваков. Да, насрать на иглобразов, заколебали вы меня. Все, у меня войск не осталось. Видимо, не получится мне помешать ему эту тушу уничтожить. Я только сделаю так, что сейчас у меня умрет Керриган, блин. Уничтожили у иглобраза. Насрать. Так, Керриган у меня умерла, я так понимаю. Да, прекрасно. Так, это я не настроил. Надо сюда, чтобы шли. Нам нужно Атакуйте. Да что-то я развитием чисто занялся, блин. Мне это развитие, в общем, боком вышло. Сейчас еще Керриган появится скоро. Надо все вместе будет отправиться в атаку. От меня так просто не Так, Керриган, иди сюда. Нам построить плюс еще здание. Да, тараканов в том, что у нас-то нету. У нас перенасыщение, надо тогда отправить Несколько рабочих сюда И теперь всех рабочих сюда отправляю новых Ну угу. Но, да, типа они одичалые Типа они дичалы и они, короче, просто навсего тут живут на одной планете и больше Я ничего не делают. А вот эти зерги, которые под предводительством Я Керригана, они как бы более мощные. И типа они вообще там атакуют всех подряд, короче, такие прям дерзкие ребята. Ну а эти тут живут, блин, себе навсего там, не знаю, как какие-то редники и, короче, ничего не делают. Так, ну, что тут у нас еще? Я смотрю, дофига всяких прошло. Стоит там. Давайте постоим сказал. тогда около этого иглобраза, чтобы можно было безопасно взять его тушку, разделать на холодец. Так, тут я смотрю, газ халявный есть. Надо мне одного какого-нибудь этого взять. Так, мы можем тараканов нанимать теперь. Надо еще построить здание. Да. Рой не знает Говоришь, так... Что там, добыл? Нет, еще не, доб... не добыл до конца. Нанимаем еще тогда тараканчиков. У меня тараканы это более мощные, они там вообще какие-то прокачанные ребята. Так что, что надо их по-любому нанимать. Я с У них бонус то, что они могут двоих сделать тараканов из тела противника потом. У нас мало так, все разделано на холодец, Я прекрасно. Пойдемте, давайте-ка вот этого еще Иглобраза убьем. А если, кстати, Иглобраза убивают, то это что, получается, уже все, противник не сможет эту тушку уничтожить? Или как вообще это происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. А меня тем временем уничтожили ребятишек. Это мой мир. Наши Атакованный... Так, давайте чисто сюда идите, короче. Я не хочу, чтобы у меня еще одну уничтожили тушку. Да, я, похоже, опять не успею. Или я им помешал, типа. А, ну все-таки нормально. Так, все, собираемся здесь сейчас. Так, давайте сюда еще раз бучу. Собирайте. Ты сюда, иди, собирай, ты сюда, иди собирай. Муту давайте понанимаем. Более Нормально И все. А, кстати, тут у меня еще и рабочие стоят при этом без дела, да? Из-за того, что они тушки собрали, типа, ну все, можно отдохнуть. Не, нифига. Так, -с, там я уже одного убил. Получается, тут еще и глобразы остались. Да, при том, что он уже умер, да? Верёк. Они пытаются уничтожить то, что уже Я уничтожено. И... Я сокрушу любые преграды. Да. Мы собрали половину от необходимого для пробуждения древнего объема биомассы. Никому не справиться с роем. Это безусловно. Выкладывай нам нужно больше газа еще кто там атаковал нас это что такое вообще? -то? без шанс надо больше опухоли сюда накидать Тебя никто не спрашивал. Угу. Что теперь? Так, на сиренькало. Прекрасно. Идем давайте-ка собирать еще биомассы. Или быть точнее, мисс С. Ну, хотя, не знаю, биомасса, мясо, это как-то по-разному, по-моему, звучит. Блин, суки, они опять решили напасть на меня. Братцы, суки, дети убили королеву. Я любые с этим. Так, все, убили всех. Зерателя создадим Изначальные зерги пытаются уничтожить тушу С... Не минуты покоя прям, Постоянно нашего рабочего. Да сука Я не думал что они так Штырек. быстро нападут на него Черт Рой не знает, Бедный рабочий Он ничем не заслужил У такую ловят смерть ловят. Ладно нападайте Попробуй на них Не, ну я не знаю, у меня уже такая армия, что просто ее уничтожить будет очень сложно. Даже если я сейчас разделю на части, она все равно будет очень громадная. Что теперь? Не, ну можно, конечно, было бы дальше развиваться, построить, например, логово муталисков. Ко э, муталисков? Гидролисков. Еще и дополнительно шпиль, но ну, я так понимаю, он есть у меня уже. Да, шпили есть. Ну, все тогда что. Иди рабочий добывай сюда месцы и сюда одного месца отправим чтобы добывал разделю армию просто на две части пускай вот так вот нормально будет все тебя никто не спрашивал. никто я думаю не убьет моих рабочих Любые... Нужно больше белмаз. Да, точно. Больше мяса. Так, идет уже, вижу. Это. Кучка. Не, но ну это без шансов. Я не знаю, на что надеется противник. Просто вот так вот беря и нападая маленькой кучкой солдат. Ну, да и солдат армии своей маленькой. Ну, вы поняли меня, короче. Все, говорю, солдаты, хотя, блин, играю. Играю-то за этих, за зергах. Смотри, блин, случайно этих привлек еще. Да, в принципе, все равно им жопа. Так, месцы там уже начали относить одну, да? Вот второе начали относить месцы. Так, что это? А, надо всего лишь еще одно собрать. Соберите три эссенции изначальных зергов. А мне вот интересно, а где она находится, эта эссенция. Так, тут я не зря оставил войска. Я думаю, справятся. Да, они справятся. А, даже я выполнил задание, ну и хрен с ним. Чё? Зачем защищать, если противник как лох атакует вообще? Убить Брака? Ну, даже защищать тогда не нужно, в атаку пошли. Так, мне уже даже нет возможности нанимать войска, блин. Просто я достиг лимита. А, подождите, он решил напасть. <как> <как> ну, сейчас и будет аннигиляция. Посмотрите, как он быстро умрет. <как> Жесть. Ну. Надо было даже эксперта, наверное, ставить, потому что это было достаточно легко. Ой, пта. Нихеран какой огромный. Вот это животина. Надо было лишь пожрать немножко, да? Древний. Я здесь, потому что мне нужна сила Зеруса. Я пожертвую всем, чтобы добиться своего. Ты поможешь мне. Твой рой отмечен знаком Амуна, падшего Зелнага, пришедшего на Зерус много лет назад. Он превратил зергов в свое оружие и забрал их отсюда. Но некоторые из нас скрылись. Наша численность росла. Наша раса оставалась чистой. Если ты ищешь силы, ты сама должна стать изначальным зергом. Ты должна стать чистой. Фу. Окейушки. Но я не собрал ассенсу, но честно говоря, мне насрать. Потому что, в принципе, уровень у героя и так огромный. Это не играет какой-то существенной роли. А, кстати, надо было уничтожить 4 улья начальных зеркалей. Ну, блин, знаете, я как-то, да, не сильно хотел нападать, поэтому, к сожалению, не уничтожил ни одного улья даже. Ну, ладно. Хотя, да, возможность была, конечно же, у меня было войска до хера, блин, я мог вообще там сидеть просто и копить войска, и нападать просто полным стаком армии на противника и выносить его базу. И даже этот мудак, как там его, барак или брак, он мог умереть, блин, в самом начале игры. <звы> <звы> <звы> Нифига себе, тварина. У тебя есть вопросы? Изначальные зерги считают рой оскверненным. Что с нами сделала Амун? падший Зелнага? Он хотел получить нашу способность поглощать эссенцию. Но мы были независимыми. Не повиновались ему. Поэтому он подчинил зергов единой воли. Они утратили индивидуальность. Стали рабами. Значит, скверно. Это общий разум. Да. Для изначальных зергов такая судьба, подобно смерти. Mm -hmm. Потихонечку Моя раскрывает нам сюжет. чем зачем мы разбудили древнего? Его сила превосходит даже твою. Древний это ключ к силе Зеруса. А мне нужна эта сила. Но он может убить нас. Это называется идти на риск. То, что делают тираны, когда чувствуют, что наступил подходящий момент. Понятно. Так же, как тиран по имени Джеймс Рейнер прилетел на чар, чтобы вернуть тебе прежний облик. Да. Именно. Но когда идешь на риск, ища, то порой проигрываешь. Иногда и проигрываешь. Ну, дай боже, чтобы это был не тот случай. Изначальная зергия. Недопустимо. Нужно искоренить, уничтожить всех. О чем ты говоришь? Ты видела изначальных зергов дальнего боя. Выведены из гидролисков. <coughs> Изначальные зерги крадут гены Роя. Рой на планете часы и дни. Его уже копируют. Абатур, ты расстроен? Недопустимо. Сила Роя, способность заимствовать все лучшее. Изначальные зерги не должны получить нашу силу. Не волнуйся на этот счет. Скоро они будут на нашей стороне. Мутация Муталиска. Так, губительный чакрум. Что это такое? Чакра Муталиска дополнительно отскакивает три раза, поражая таким образом до шести целей. Ну да, то есть изначально отскакивает от двух целей еще дополнительно, а теперь еще будет от пяти дополнительно, то есть всего от шести. Радиус от сколько увеличивается? Ну, не знаю, чакрам наносит, насколько я помню, совсем мало урона, если он отскакивает. Там вообще какой-то мизерный урон получается, и поэтому, ну, хрен знает. Быстрая регенерация, находясь не боя, моталиска установлена 10 кг. в секунду. Вот это, кстати, очень была бы полезная способность, потому что между боями порой муталиски очень сильно побиты, а так они будут практически неуязвимые. Дополнительно наносит 9 единиц урона бронированным целями или на 100% больше урона. Чакрам больше не отскакивает при ударе. А, ну это нет. Это точно нет тогда взрывной чакрам, хоть он и наносит больше урона, но извините... Он не отскакивает, получается, если у меня будет масс мута, то это не сильно мне поможет в бою против множественных целей. На что, собственно говоря, я и рассчитываю. Давайте-ка лучше быстро регенерацию выставим. Ну и все, можно, можно продолжать задание выполнять. Хотя, слушайте, у Керригана наверное, уровень повысился. Ага, нифига, там еще оказывается уровней целая куча надо. 35 уровень, это очень скоро, видимо, будет.